Бисмиллах, Алхамдулиллах, Вссладу и Саламу на Начинаем урок. Ребята, иншаллах. Итак, на прошлом уроке мы с вами взяли по хадису Мухаддина. Предисловие. Давайте этот хадис вспомним, зачитаем и сразу перейдем на новый хадис. Кто прочитает новый хадис? Давай это Мухаддина читает.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 أَجْنِيَةُ أَهَا تَكَادْ بَلْ شَتَى يَجِدُ شَتَى يَكُونُ شَعْرًا عَنْ عَنْ أَبِيهِ <مان> متم... <مجلت واحدة> أبي هري... هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ Сказал братике, что? И ага, давай читай Значит, вот так говорится. И останавливайся на горле. Не вот так. Видите, в конце в горле остановка. Вот так стараемся. Угу. Еще кто прочитает начало? Угу. давай хорошо, то как говорится, аби то есть хансе факт Хорошо, еще кто прочитает, иншаллах? سيد عن أبي خريرس رجع الله عنهم لا أولا. رسول الله صلى الله عليه وسلم من, من كذباء علي متعمدا, متعمدا. Муда Амидан, вот хали, хали, хали, хали, хали, хали, еще кто будет читать все прочитать <кười> <кười> значит мы на прошлом уроке с вами взяли две пользы из этого хадиса кто вспомнил? первые пользы о чем говорится в этом хадисе? Давай, браток. Значит, нельзя возводить ложь на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Не слышно. Он говорит, нельзя врать. Да, и нельзя обманывать. Нельзя обманывать. Значит, мы должны говорить правду. Потому что правду. пророк, салялу, салялу, всегда был правдивым. Да, Оксан. А в пророке для нас лучший пример. Мы же хотим, чтобы полюбил нас Всевышний Аллах. Значит, должны быть похожими на пророка Мухаммада, саляллаху, алейхи вассалям. И мы еще с вами говорили про такую пользу, то, что нельзя обманывать. Не только языком, но также говорили про правду. Что правду надо, да? То есть быть правдивым в сердце, если вы что-то намерились, у нас такое то желание появилось, совершить какое-то благое дело, то идем до конца. Понятно, да, потом на языке это произносим и также совершаем свои дела. И поэтому у нас э, есть такое понятие, как содака. Содака это садака. Например, ты когда идешь и кому-то даешь садака, очистительно милостынюю. То есть ты ему даешь финик или кому-то, да, брату своему даешь игрушку поиграть. Это садака. Садака – это значит, как... Правда. Садапо сказал правду, а Садака это получается, ты подтвердил своим делом, что свою веру. Понятно? Значит, ты на самом деле веришь в Аллаха. Ты подарил это для чего? Для того, чтобы Аллах увидел это и полюбил тебя да, за этот подарок. За то, что ты завершил этот подарок своему брату. Хорошо. Это у нас, значит, первый хадис, чтобы мы были правдивыми. И также мы берем отсюда еще одну пользу. То, что посланник Аллаха всегда был правдив, значит все остальные хадисы, которые мы с вами будем учить из этой книги, они пришли от кого? От посланника Аллаха Мухаммеда. И значит они все правдивые. В этих хадисах будет только истина, не будет лжи. Значит все хадисы, которые мы с вами прочитаем из этой книги, они все правдивые. То есть их да, сказал посланник Аллаха, или это дела, или слова посланника Аллаха, которые пришли к нам через эти хадисы. Значит, в них правда. Понятно, да, дети? Да. Угу. да. Хорошо, теперь смотрите, заходим да. с вами в следующую главу, называется Китэбуль имен. Китэбуль имен. Книга веры. Следующая глава -Иман", книга веры. Мы с вами взяли в предисловии в прошлом хадисе то, что посланник Аллаха, салли Аллаху алихи говорил только правду, был правдивым. И значит все остальные хадисы в этой книге тоже несут в себе правду, потому что они пришли от самого посланника Аллаха, салли Аллаху А Всевышний Аллах в Коране сказал про пророка Мухаммеда, он не говорит по пристрастию, он говорит только то, что было неспособно ему через откровение, то, что Аллах ему внушил. И значит, эти хадисы, они тоже не способны Всевышним Аллахом. Эти хадисы являются толкованием Кур'ана. А мы с вами учимся читать Коран и должны понять смыслы Кур'ана через эти хадисы и также через сам Коран. И должны жить по этим хадисам, то есть мы хотим быть ахлюль хадис, жить по хадисам. Хотите жить по хадисам? Да. Ахангульля. Значит, давайте читаем и смотрите здесь первая, первая, глава, первая глава этой книги называется Китабуль Имен, книга веры. Почему начинается с веры? Потому что вера это основа нашей религии. Мы верим сердцем, верим языком и верим. Своим телом. Сердцем. Да, то есть сердцем, это значит, мы говорим то, что один Аллах достоин поклонения. Языком это произносим, говорим, ля и ляхи и ля мухаммаду, расулюллах, аль Все вот эти слова произносим, подтверждая свою веру. И также еще делаем дела, то есть читаем намаз, постимся, совершаем хадж и так далее. То есть все этими делами мы тоже проявляем свою веру, потому что вера... Это слово и дело. <къех> и сразу перейдем к хадису. Читаем вместе. Аллаху <каклев> <каклев> بني الإسلام, بني, الإسلام بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى, على خَمْسٍ بَعْدَ الْخَمْسِ شَهَادَةِ الَّتِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ لا إله إلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Значит, слушайте внимательно хадис, а потом будем читать до да, все вместе. «Ан Умара, радуя Аллаху алейхи Аллах, Ахраджа бухари хадис приводит имам Аль-Бухари, номер восемь во Муслим, и имам Муслим, хадис номер 16. Смотрите, мин Тарифи, ибни Умар. Тариф – это значит путь. То есть путь этого хадиса, хадис приходит через ибн Умар. А ибн Нумар его зовут, запишите, Абдулла. Значит, ибн Умар, его зовут Абдуллах. Запишите себе. Кто уже умеет писать, запишите. Ибн Умар, его имя, Абдуллах. А его кунья абу Абдирахмен. Его кунья абу абди -рахмен. Пишите. абу абди Абдуллах Абдулла. Абдулла, ибн Умар. Старайтесь слушать, хорошо? Потому что вас слышит. Значит, хадис приходит через ибн Умар. А Умар ибн Шаттаба, вы его знаете, это один из поверителей правоверных. Ага, если кто-то разговаривает, у себя микрофон отключайте, хорошо? Вас слышно, вас слышно. <клых> значит, перевод хадиса от Ибн Умара. Ибн Умар его Куни Абу Абдирахмен. Зовут Абдулла. Ибн Умар это значит Абу Абдурахмен. Абдулла сын Умара. Ибн аль -Хаттобе. Поэтому здесь говорится, да будет Аллах ими обоими, то есть Абдуллахом и Умаром, Его Отцом. Оба они являются сподвижниками. Паль и сказал Ибн Умар. Паль саллаху Он сказал что посланник Аллаха сказал мир ему и благословение Аллаха. То, что ислам состоит. Из пяти столпов. Или построен Ислам на пяти столпах. Давайте. Значит, сейчас послушайте, ладно, потом повторим. Первый, значит, «Шахадати аля илля Аллах, Расулю». На свидетельстве, что нет Божества истинно достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад – раб его и посланник его. Первый столб Ислама, самый первый, самый главный – это свидетельство, что нет божества истинно достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммед раб Аллаха, то есть поклоняющийся Аллаху, варасулюху и посланник его, и на выстаивание намаза. Значит, второй столб ислама это выстаивание намаза, пятикратного намаза, ва ита и выплате закята. Выплата очистительными мидостыни, которые выплачивается из имущества, из котины и так далее. И пути к дому, то есть пути к дому Всевышнего Аллаха, имеется в виду каби. а каби находится в Микте. В Асоме Рамадон и на посте месяца Рамадан. Итак, давайте читаем вместе. Амибни Умар, مرر الله محمد رسول <سؤال> الإسلام على خمس شهادة: الله إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. الإسلام خمس شهادة: إلا اللهم على Теперь давайте прочитаем перевод. Сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Сказал посланник Аллаха. Ислам построен на пяти вещах. Ислам построен на пяти вещах. В свидетельстве, что нет божества истинно достойного поклонения, кроме Аллаха. Смотрите, да, мы сказали, свидетельствия, что нет, божества истинно достойно поклонений, кроме Аллаха. Значит, мы с вами, да, будем разбирать слово «ля, иляха, илялло». Это есть главный первый столб ислама, что нет, божества истинно достойно поклонений, кроме Аллаха. А ведь на самом деле есть, да, всякие божества, но они ложные, они недостойны поклонений. Понятно, да? Достоин поклонения только один Аллах. Это и есть свидетельство ислама. И то, что Мухаммед раб его и посланник его. Ага, слышно, как вы разговариваете у кого-то по стучит. Читайте перевод, а ага. и то, что Мухаммед раб его и посланник его. Не слышно. Да, только один кто -то читает. И то, что Мухаммад, раб его и посланник его. Раб ага. его и посланник. Ага. выстаивание намаза. И Мухаммад, и выстаивание намаза. И выплате закята. И пути к дому. И пути к дому, и пости месяц Рамадан. И пути к дому. И пути к дому. Пусти. Пусти, э, э, Рамадан. Рамадан. Ага, вот смотрите, значит, да, сосредоточились, только-только смотрим да, вперед. То есть нас сейчас интересует урок, ни на что не отвлекаемся. Значит, смотрите, здесь говорится про ислам. А книга называется ⁇ Китабуль-имен ⁇ Что общего между иманом и между исламом, между верой и между покорностью Всевышнему Аллаху? Слышно меня, да? да слышно. Угу. Значит, ислам да. ⁇ это иман, а иман ⁇ это ислам. Поняли? Почему этот хадис приводится в ⁇ Китабуль-имен ⁇ Потому что ислам ⁇ миналь-имен ⁇ Поняли, да? Потому что Ислам, когда говорится только об Исламе, значит, имеется в виду тоже иман. Потому что иман, вера – это свидетельство, что нет Божества истин, достойных поклонений, кроме Аллаха. И то, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник его. И выставимый намаз – это тоже из имана. И выплату и закят – это тоже из имана. И совершение пути к Дому Аллаха – это тоже из имана. И поститься вместе с Рамаданом – это тоже из веры. Поняли? Значит, у нас в исламе есть пять столпов, все эти столпы относятся к чему? К вере. Значит, вера проявляется не только сердцем, когда мы имеем убеждение, что один Аллах достоин поклонения, и поклоняться Аллаху надо в соответствии с сунной Мухаммада, как Мухаммад поклонялся. Но также это надо произносить словами. Мы говорим «Ашхаду иляха илля Мухаммада и также мы выставим намаз, это тоже проявление веры, и выплачиваем закят, это тоже проявление веры, и совершаем хадж, кабе, это тоже проявление веры, и вместе с Рамаданом, это тоже является чем? Проявлением веры. Поняли, да? Значит, все пять столков относятся к вере, то есть являются проявлением веры. Слышно? Понятно, да. да? Значит, отсюда мы что берем? То, что ислам, когда мы ислам делаем на да, всевышнего Аллаху, то есть покоряемся Аллаху, подчиняемся Аллаху, то, что мы да, перед всевышним Аллахом являемся мусульманами, это есть проявление веры. И отсюда также берется то, что вера она проявляется сердцем, видите убеждение, что нет божества истинно достойно поклонений, кроме Аллаха. И то, что надо поклоняться Аллаху так, как Мухаммед поклонялся салли Аллаху, саллим, это проявление Имана чем? Сердцем. А когда мы произносим слова ля и ляха и лялалаху, Мухаммед расуллаху, это проявление Имана языком. Мы языком это произносим. А когда мы говорим, а когда мы носоли на читаем Намас, Натаваддо берем Амавени или... Выплачиваем закят или на худж, совершаем хадж или на сум, постимся вместе с Рамадан. Это проявление веры уже чем? и соля Телом. Мы же читаем намаз, поднимаем руки, ставим руки на грудь. Поняли, да? Стоим на ногах, делаем поясной поклон, делаем земной поклон. Уже проявляется наша вера телом, делами. И также выплачивается закят, проявляется вера то, что мы... Выплачиваем закят из денег, или из коров, или из баранов, или из верблюдов, или из плодов, которые мы пожимаем да, из своих огородов и так далее, значит уже поклоняемся Священному Аллаху также вот этими вещами, которые нас окружают. Итак, давайте повторим. Пять столпов ислама. Что это за пять столпов ислама? Какой первый столб Шахад. ислама является шахада. самым... Шахады намазы. Закет. Подожди. Ага. Давай, спирак, кто-нибудь один. Значит, первый и самый главный столб ислама это какой? Шахада. Шахада. Ага, только шахада. не говорим... Говорим с... шахада. Шахада. Шахада. Шахада. Шахада. Угу. шахада. шахада это значит свидетельство. Поняли? Это значит Свидетельство, То есть свидетельство слово, чтобы тебя увидели, чтобы ты не просто про себя где-то произнес, а чтобы ты сосвидетельствовал, что ты мусульманин. То есть говоришь, ашхаду". я говорю при свидетелях, Алля, илляха, илля Аллах", что нет никого и ничего истинно достойно поклонения, кроме Аллаха. И также говоришь в Ашхаду. И также свидетельствует то, что Анна Мухаммед раб Аллаха его посланник. Поняли? Значит, это самый первый и главный столб Ислама. Почему я говорю главный столб Ислама? Когда мы будем читать намаз, намаз связан с «ля илях и ляла» Мухаммаду и Расулула или не связан? Да, не да, связан. связан. связан. Да. Намаз должен быть на основе «ля илях и ляла», то есть ради Аллах. Намаз должен быть такой, как Мухаммад саллиллах вассалям, совершал или нет? Да. Да, да, потому что Мухаммад, Аллаху, да. сказал, «Солю камеру эйту муни у соли» «Читайте намаз так, как я читаю намаз». Как вы, вы меня видите, читающий намаз. Поняли? да? Значит, уже и омус соля должно быть на основе «Ля илях и ля Мухаммаду, Расулу Аллах». «Ва итау из то же самое, выплата закята, только ради Всевышнего Аллаха и по сунне. «Ва хаджи и также совершение хаджи. Ради Всевышнего Аллаха, по сунне, во соми Рамадан и также поститься вместе с Рамадан, только ради Всевышнего Аллаха, по сунне. Поняли, да? Значит, все делаем ради Аллаха. Ты постишься не для того, чтобы тебе родители сказали, молодец, мой сын постится. Нет, ты постишься ради Аллаха. Ты можешь зайти на кухню, съесть виноградинку или какой-то э, фрукт или овощи или еще что-нибудь, заживать, да? конфетку, жвачку. Ну, кто тебя видит? Всевишний Аллах. То есть Аллах видит тебя, и ты постишься ради Аллаха. Значит, поняли, да, все вот эти столпы Ислама, они выходят из первого столпа Ислама. Значит, ля илях иляло, мухаммаду, и расулюллах, это столб главный, он связан со всеми остальными столбами. Значит, мы отсюда все, что взяли с вами? То, что поклонение сердцем, поклонение языком, поклонение телом и поклонением и имуществом. Поэтому ты пока закят не платишь, или за тебя доплатят закят твои родители, но ты можешь что сделать? Садака. То есть дать кому-нибудь садака. Садака это значит милостыню. Дать, например, финик или конфетку, шоколадку или игрушку брату да, подарить. Или, например, дать поиграть. Значит, это будет у тебя садака. Для чего ты это делаешь? Потому что Всевышний Аллах тебя видит. Чтобы Аллах был тобой доволен. И сразу зачитаем с вами еще один хадис, и потом с вами мы на доске запишем некоторые полезные моменты из этих хадисов. Читаем вместе. Передается от Ибн Умар. А Ибн Умар, мы сказали, как его зовут? Абду -а Абдуллах. Абдуллах. Абдуллах. Абу Абди -Рахмэн. это его кунья. Абу Абди -Рахмэн. это его кунья. Значит, Абу Абдирахмен, Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб, роди Аллаху анхуме, да будет довольны имя, або имя Аллах, передает то, что посланник Аллаха, салли Аллаху и вассалям, сказал. Умир ту анухоти нас, Хатті яшхаду ан Аллах, ваан мухаммад расулулуллах. Чи таєм? Не торопитесь. Не торопитесь. Не торопитесь. Yeah. Внимательно я же говорю, да, Смотрите, внимательно сосредоточьтесь на уроке. Вот, смотрите, читаем еще раз. Только надо вам сразу одновременно как-то начать. Не так один раньше, другой позже. И когда я сказал, читаем, с этого момента читайте. Умирту ан туан уход. Мне было велено сражаться с людьми. Пока они не засвидетельствуют, что нет божества истинно достойного поклонения, кроме Аллаха. И то, что Мухаммад посланник Аллаха, وَيُقِيمُ السَّلَاةِ И пока не будут выстаивать намаз, ويبتو الزكاة, ويبتو الزكاة. И пока они не будут выплачивать заказ, <تصفيق> I saw the, the, the, the, the way, Если они будут совершать это, то есть засвидетельствовать то, что один Аллах достоин поклонения, и то, что Мухаммад посланник Аллаха, и будут выстаивать намаз, и будут выплачивать закат, тогда Асаму в безопасности будет от меня их кровь и их имущество. Здесь смотрите, ва над лям должна быть фатха. Здесь, да, вот это дом, на над буквой х, кажется, как будто над буквой лям. Поняли, да, там на самом деле фатха. Илля бихақпиль ислам. Илля бихақпиль ислам. ислам. Кроме как по праву ислама. Вахисабу хум аляллах. Вахисабу Их расчет у Аллаха. Значит, смотрите, мы с вами взяли большой хадис. Посланник Аллаха сказал, мне было велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют слово Таухида, что один Аллах достоин поклонения. И пока не засвидетельствуют слово следования Сунни, то, что Мухаммад является посланником Аллаха. И пока не будут выстраивать намаз, и пока не будут выплачивать закят. И если они будут совершать это, тогда в безопасности будет их Кровь и их имущество от меня, кроме как по праву ислама и их расчет у Аллаха. Значит, здесь говорится о чем? Я шхаду илля ва расулю Это первый столб. Первый столб. С этого начинается ислам человека. С этого начинается призыв к исламу. Затем выстаивание намаза. Если человек не читает намаз, то его ислам... Либо недействительный, либо его ислам находится на краю. То есть вот-вот он может стать неверующим. То есть закят, и пока они не будут выплачивать закят. Закят это тоже да, один из столков ислама. И здесь говорится то, что они обезопасят да, свою кровь и свое имущество от меня, кроме как по праву ислама. Что это значит? Это значит то, что. Кровь мусульманина, имущество мусульманина является неприкосновенным. И также честь мусульманина является неприкосновенной. Значит, нельзя да, оскорблять мусульманина, нельзя отнять у него имущество, нельзя покуситься на его жизнь, то есть нельзя избить мусульманина, нельзя побить, нарушить его право. А что касается немусульманина, то это предоставляется кому? Правителю мусульман. А если мы живем в таком месте, где нет правителя мусульман или не живут по шариату ислама, то значит, да, мы сами ничего не предпринимаем в отношении этого неверующего. То есть его имущество и кровь в основе является дозвольны, но мы не покушаемся на его жизнь. Почему? Потому что Аллах на нас это не возложит. И здесь говорится «Илля бихак или ислям кроме как по праву ислама. То есть мусульманин иногда тоже заслуживает казни или даже смертельной казни, если он... Убьет кого-то намеренно, да, специально. Или, может быть, он совершит зина, не дай Всевышний Аллах, то есть совершит прелюбедеяние, это когда муж и женщина, да, они посторонние могут совершить зина, значит, они подвергаются казни. То есть, говорится, или бихак и ислам. Но вы отсюда берете другую пользу. То, что здесь говорится, о чем? То, что ислам, ля илляха илля Аллах, Мухаммад, Расуль Аллах", вот эти два свидетель является первым столком ислама поняли да первым столком ислама и также является первым и главным проявлением веры человека ваюкину соля и также выставление «намаз» является проявлением веры человека ваюкту закя и выдача закята тоже является проявлением веры человека значит таким образом да у нас иман проявляется через сердце через слова и через дела Некоторые братья мне по телеграмму да, прислали сдали хадис, то есть выучили наизусть и прочитали, и сдали хадис. Поэтому, кто есть желающий, может тоже да, читать по книге или выучить наизусть и сдать наизусть эти хадисы. Хорошо? Если кто-то не может пока научить выучить их за наизусть, значит, надо переписать в тетрадь и прочитать как минимум 10 раз. Поняли, да? Прочитать несколько раз. И попробовать понять их смысл, этих хадисов. А потом просто сдаете мне по телеграмму. То есть и здесь будете сдавать, и еще можете сдавать мне, прислать, да, сдачу хадиса иншаллах Хорошо? Хорошо, устас. устас. а оба хадиса учить? Ну да, вот мы с вами взяли два хадиса на всю неделю. Пока два хадиса на всю неделю. Значит, иногда будем брать мы по три, по четыре хадиса максимум, иногда будем брать один или два хадиса. Иншаллах, значит, наша задача научиться читать эти хадисы, понять их смысл и попробовать их заучить наизусть. Если вы заучите эти хадисы, здесь приходят основные хадисы, которые пришли в Сахих, аль в Сахих и Муслим. Вот, то есть это здесь, получается, приходит да, в указание на основу религии. Ага, значит, спира, что надо сделать? Переписать в тетрадь, потом перепишите некоторые переводы этого хадиса, я вам на доске уже написал, сейчас покажу, иншаллах. Вот, и потом много раз читаете эти хадисы. И если сможете сдать, то сдаете эти хадисы. Хорошо? Хорошо. Ага, значит, Хорошо. мы сегодня взяли с вами пять столков ислама. И эти пять столков ислама относятся к вере, к иману, или не относятся? Относятся. Да, Относится. поэтому Относится, эти хадисы, да. они здесь, да, приведены в китабуль иман, в книге веры. Потому что ислам – это иман. Поняли, да? Ислам – это проявление имана. И также приходит во втором хадисе, приходит у нас здесь, сколько столпов ислама в этом хадисе? Приходит четыре. Пять. Три. Пять. Три. Первый столб. Второй. Третий. Поняли, да? Третий. Вот, значит, у нас здесь приводится три столпа в этом хадисе, а в первом хадисе приведены были у нас все пять все столпов пять. ислама. Пять столпов ислама. Столб это значит то, на чем находится ислам. Поняли, да? Как, например, у стола есть четыре ножки, то есть четыре стойки. Если одну стойку убрать, то стол может упасть. Поняли? Если, например, человек не будет выплачивать закят или не будет поститься, если он отрицает, это говорит, не надо поститься, это не обязательно то этот человек является неверующим. А если он не отрицает, но не постится, то его ислам находится в опасности. Он сегодня мусульманин, а завтра-завтра вдруг станет неверным. Поэтому эти, да, столпы ислама, на них строится ислам. И здесь сказано «Буни лислям хомс» – ислам построен на пяти вещах. И сейчас посмотрим то, что приводится у нас на доске. Вот на доске написано, смотрите, Али Ислам. Это значит покорность одному Аллаху. Это, это... Угу. Давайте читаем Али ислям покорность одному Аллаху. Покорность одному Аллаху. Али Ислам покорность одному Аллаху. Что такое покорность? Это значит покориться, подчиниться одному Аллаху. Поняли? Чем мы покорились одному Аллаху? Сердцем, языком, и органами тела. Что значит сердцем? Мы имеем убеждение, что один Аллах достоин поклонения. Поняли, да? И также любим Аллаха. Надеемся на Аллаха, боимся Аллаха, уповаем на Аллаха. Все это проявление покорности Аллаху с сердцем. А как языком покориться Аллаху? Кто помнит? Да, произносить вот эти свидетельства Аллах, Мухаммаду Расулу Аллах» и также говорить «Субхан Аллах, Аллаху, Хорошо, а как покориться одному Аллаху телом, делами, органами тела? Правильно, брать омовение, читать намаз, идти в мечеть. Ты когда идешь в мечеть, зачем пошел туда? Тебе там кто-нибудь мороженое Что даст? Бы... Или конфетку Что даст? Намаз? Или ты с кем-то будешь там играть? Нет, ты идешь для того, чтобы читать намаз. Чтобы Да, вот ты идешь, вот это ногами, ты, получается, покоряешься Аллах. Хорошо, а также еще есть покорность одному Аллаху вещами. Как это вещами? Или имуществом, деньгами. Хм? Закет. Да, закет. А? Правильно, закет. Например, у, у тебя, да, коробка конфет. Ты из этой коробки конфет, одну конфетку дал своему брату. Эта конфетка останется или не останется? Наоборот, не останется. останется. Ты всю остальную коробку конфет сам съешь. Вот это не останется. Ты же знаешь, куда это уйдет. Ты это съел, а ту конфетку, которую ты подарил брату, она останется. Аллах примет от тебя этот закят, то есть это твоя садака, и взрастит ее для тебя. От этой конфетки у тебя что будет? Награды вечной жизни. Понимаешь? Вахера. То есть эта конфетка ляжет на чашу весов своими благими деяниями. Понятно? Значит, ислам это покорится одному Аллаху. Теперь дальше у нас приходит шахарату аля иляха илля Аллах. Читаем. Свидетельство, что нет божества истинно достойного поклонения, кроме Аллаха. Итак, это переводится. Всем надо заучить перевод. Свидетельство, что нет божества и истины кроме Аллаха. Кроме Аллаха. Да. Вот, прямо так и заучите. Хорошо? Значит, я на следующем уроке буду спрашивать как вас. Я спрошу, на Аллах. Каков смысл этого слова? И ты скажешь: Нет, Божество истинно достойно поклонения кроме Аллаха. Значит, всего поклонение достоин кто? Аллах. Один Аллах. Да, один Аллах. Да. и у нас еще дальше идет второе свидетельство. Да. Да. Да. Да. Мир и благословение, Аллах. Прочитали? Прочитали? Ага что мухамма да, значит второе свидетельство это то что мухаммад посланник самого аллаха поняли кто его послал сам всевышний аллах сам всевышний аллах послал как у нас пришло до да, в этом хадисе который мы с вами зачитали а хадис это дар доказательство которое пришло тоже от всевыщго аллаха завод аллах послал до да, хадис то есть откровение от всевыщго аллаха заводя Значит, Мухаммад является посланником Аллаха. И значит мы должны поклоняться Аллаху так, как Мухаммад велел, так, как Мухаммад поклонялся. Потому что, если Аллах любит Мухаммада или не любит? любит? Любит. Любит. Если мы будем поклоняться Аллаху, как Мухаммад поклонялся, алейхи вассалям, то и нас Аллах возлюбит. Сказали, да? Мир и благословение Аллаха, s.a.w. И дальше говорится «Ипамус соля, выстаивание намаза. Читаем. Выстаивание <свят> намаза. Да, намаз – это великий вид поклонения. Мы, значит, каждый день с вами читаем «Аль-Паджир» – утренний намаз, а – дневной намаз, «Аль-Асар» – после полудения намаз, «Аль-Мавриф» – вечерний да, намаз и «Аль-Айша» – ночной намаз. Эти намазы все выставим ради Всевышнего Аллаха, то есть на основе ля илляха и Мы в намазе говорим ля илях ляллов. Нет, как не говорим? Нет, как мы говорим в намазе, илях, не, мы не говорим намазе ля илля Где мы говорим? А у нас как называется, когда Она... мы сидим и пальцем да, вперед показываем, мы говорим, как называется это у нас? Ташаххуд. Это называется Ташахуд. Ташахуд от слова шахада. Слушайте меня. Шахада, то есть Ташахада. Я Ташахад. Это значит свидетельствование. Почему у нас на мазе называется Ташахуд? Когда мы сидим, да, и говорим: Ат-тahiyyatu li-llah wa salawatu wa s-salat. И мы говорим, да в конце Ташахуд. Что говорим? Аш-хаду а-llah illa Слушайте, дети, слушайте. Значит, мы в намазе произносим, «ля, илях, произносим Мухаммаду, Расулю, И почему называется это место Ташахуд? Потому что произносим два свидетельства. То, что один Аллах достоин поклонения, и то, что Аллаху надо поклоняться так, как Мухаммед поклонялся. Называется Ташахуд. А потом начинается салават. Мухаммад, Али и это у нас придет с вами до да, фикху. Значит, намаз выставляется ради Аллаха и посудни посланника Аллаха. И дальше читаем это уззэкэ» – выплата очистительной милости. А, это значит, выплата какой милости очистительной. То есть от слова «зэкэ юзэкэ» очищается. У тебя, например, как я сказал, да, есть коробка конфет, или есть вещи, ты какую-нибудь одну вещь дал кому-нибудь, садака, остальные вещи у тебя очищаются, становятся чистыми, Аллах тебе в них даст баракет. А представь, ты всю коробку конфет один съешь. Ты съешь и ушло, может быть, даже и проглодаешься быстро. Или не почувствуешь да, вкус от этих конфет, или почувствуешь, но не будет тебе от этого блага. А если ты какую-то часть дашь своему брату, то Аллах тебе очистит ту часть, которая у тебя осталась. Понял? Или, например, смотри. Был да, у меня велосипед. Этот велосипед был старенький, но я давал одному поездить, другому поездить. То есть этот велосипед Аллах сказал, дал баракет в нем. Он был и никогда не ломался. Понимаете? А у кого-то может быть новый велосипед, но он жадный, никому не дает, никого не довезет. Или за хлебом не съездит на этом велосипеде, если его мама попросит. И потом он что? Потеряется. Или, его сло... Или он сломается. Значит, Аллах очищает то, что у нас есть, и также еще за это будет награда лахера, то есть эта конфета будет расти в последней жизни. Что значит расти? То есть Аллах тебе за это будет увеличить твою награду. Может быть, эта конфета превратится в гору. Целая награда будет как гора. И дальше читаем хаджуль бей. Совершение пути к дому. Дурбай. Дурбай. Дурбай. Это значит совершение хайджа. Знаете, да, мы всегда мечтаем, хотим что? Совершить путь к кабе. Каба где находится? Шмейки. А, Шмейки. А, Шмейки. находится в значит, мы хотим совершить туда путь. Для чего совершить путь? Только к Аллаху. Понял, что был аль-Хаджуль Мабрур, как посланник Аллаха сказал, аль-Хаджуль Мабрур, то есть вот это совершенно безупречный хадж. то есть не будет за это награды, кроме как рай. Поняли, да? То есть человек словно родится, то есть будет без грехов, словно родился заново, потому что ребенок рождается, у него нет грехов, он чистый, да, душой. Это значит «хаджер бейт», и мы с вами мечтаем совершить хадж. Это наша мечта. А если мы не будем мечтать об этом, то люди будут мечтать о другом, поехать куда-нибудь в другое место, может быть, нехорошее место. И дальше читаем «Саума Рамадон», месяц Рамадан. «Саума Рамадон», постмесяц Рамадан. Это значит «поститься в месяц». Рамадан. Привет. Значит, мы с вами заучили пять столпов ислама и поняли то, что первый и самый главный столп ислама это свидетельство таухиды и свидетельство сумны. На основе этого идут все остальные столпы. Поняли, да? Значит, это мы с вами будем... Вы должны этот листочек себе переписать в тетрадь. Вперед перепишите два хадиса, а потом перепишите вот этот листочек с доски да, себе в тетрадь. Поняли, да? А потом прочитаете... А Иншаллах. А потом, иншаллаху значит, заучите, вот эти два хадиса. И когда два хадиса заучите, много раз прочитаете, также прочитайте тот хадис, который мы прошли с вами на прошлом уроке. А это то, что посланник Аллаха был правдивым нельзя возводить на него ложь.